Просто уже на тусик у меня уже нет слов, блядь, понимаешь, у меня уже просто, я не знаю уже, как вам эмоцию передать, блядь, этой вот ханалье, блядь, которая творится, сука, здесь, блядь! нахуй, блять, говнище, сука уже бурлит, блять, горло подбирается нахуй, сука, строгано от этой... Блять, японца, сука, ненавижу нахуй, блять, уже всех, блять. Пойду, сука, вот, блять, по улице буду идти, увижу японца, нахуй, без базара, ему в сразу, блять. Скажу, умри, сука, тварь, блять, сдохни. Уйди в ад, блять. Мразь. Сука, блять. Просто, сука, умри, блядь! Я тебя молю нахуй! Ой! Спокойно! Костя, спокойно! сын, спокойно! Представь, небо, пляж... И вольный нежно... Ноги! Да хуй, сука! Я не могу успокоиться! Наверное, месяц, сука! Какой нахуй океан, блять, сдохни! Гони в аду, блять! Гони в аду, блядь! В аду, мразь. Умри, блядь! И океан, сука, никакой тут не поможет, блядь! Какой нахуй океан, блядь? О -о -о -о -о -о -о -о. Иди нахуй, ты сюда идешь. Иди нахуй, тебе здесь надо, блядь. Я бомж ебаный, нехуй меня брать, блядь! Чё ты до меня доебалося, блядь? Чё ты до меня доебалось? ты мне скажи? Чё ты до меня доебалось, блядь? Съебись в ужасе в потустороннюю вселенную, блядь. Съебись в ужасе, у тебя здесь, блядь, не ни родственников, никого, блядь. Съебись там, я не знаю, блядь. К Гарри Поттеру съебись, блядь. К Дамблдору съебись. Чё тебе, блядь, от меня-то надо, блядь? Мразь ты ебаная, блядь. Иди, сука, там к фиксикам, блядь. В свою мультяшную ебаную страну, блядь. Иди туда, блядь. Отъебись ты от меня, сука. Отъебись, блядь. А, блядь. А, а! Оооо. -а! А? А! А! а! Как ты, сука, меня сквозь стену, мразь! Ты ебаная, блядь, да умри ты уже, я тебя молю просто, сука! сдохни, блядь, сука! Против тебя, блядь, заклинание уже, блядь, сделать, чтоб ты, сука, умерла, блядь, раз и навсегда, блядь! Как она меня калит уже, нахуй! Я тебе вообще ебал, нахуй, просто, сука, ногой, блядь, по, по самой гланде, блядь! Да она меня вообще уже выебала мне весь мозг, блядь! Дура ты, сука, беспонтованная, блядь, а! Блять, мандавошка, сука, блять. Ебаная нахуй, сука. Умри, блять, от спида. Я сейчас бомбить, блять, буду. Я уже готов что-то разъебать, нахуй, здесь, блять. Понимаешь, блять, как она меня насто пиздила уже, блять, сука. Истеричка, ты ебаная нахуй, блять. Сука, выпи, блять, кефира, литр и заешь палкой колбасы, чтобы, блять, гузно твое тебе разъебало, блять. Чтоб ты дристала, блять, твою очку разлетелась, блять, по планете, блять. Дура, блять. Еще и рыбы, сука, все это соленые. Зажри, блять... Ой, сука, я не могу, блядь. Просто не могу, блядь. Ванек, здорово, друг, здорово, Вань. Сорян, я тебя в чате не заметил. Извини, блядь, у меня тут маленькие, блядь, проблемки, нахуй. Тихо. Совсем, блядь, маленькие, сука. Двуногие, блядь, проблемки, блядь. Которые уже переебать охота веслом, блядь. Она меня уже заканала, блядь. Когда, сука, я пройду этот отрезок, блядь. Спокойно, тихо-тихо. Маленькие, блядь, проблемки, сука, с мандавошками в голове, блядь! Сниму ты, сука, блядь, заебанный пиздой, блядь, тварь, блядь! Да умри ты уже, сука, тухлая мразота, развались, блядь! Куда ты идешь, блядь, я тебе ничего не должен, блядь! Спокойно. Блять! Вадим, брат, она меня со вчерашнего дня заебала! Я тебе говорю, просто без вазелина меня и дрочит, блять, и дрочит, сука! Я уже как, знаешь, блять, как наболевшая, сука, рана, на которую соль и сыпят, и сыпят, блять, и сыпят соль и сыпят! Понимаешь, ещё смеются, залупаются, блять, типа... Больно тебе, пидор, блять! А НЕТ, СУКА, МРАЗЬ! Да отъебись ты от меня, я тебя умоляю! Отъебись ты от меня, блять! Да отъебись ты уже, ради бога, от меня, блять! Отъебись! Куда, блядь, от нее спрятаться? Куда, блядь? Как ты меня заебала? Ну, я тебя умоляю. Ну, отъебись, ради бога. Я тебя Христом Богом прошу, отъебись, пожалуйста. Нету у меня ни денег, блядь, ни машины. ни хуя у меня нету, блядь. Еписька у меня, блядь, маленькая, блядь. Не иди ко мне, блядь. Уйди, сука. Уйди, я тебя молю, уйди. Слава тебе богу! Вроде помогло! Вроде помогло, блядь. Похоже, на нее подействовала писька. Не иначе. Нет! А! Блять, нагнись! Пидор, нагнись! Я тебе сковорю, блядь! Питер, сука, нагнись! нагнулся. ха ха ха ты представляешь, соседи слушают, да? Ты представляешь, соседи снизу. Пидор, нагнись, ну нагнись, ты сука, пидор. Да нагнись, ты блядь, ну не влазить. Нагнись, ты блядь. Соседи скажут, он ебанутый. У нас сосед скажет, пидорас, блядь. Ой, ебаный в рот, нахуй. А прикинь, жена... Я сейчас заплачу, ребята, я сейчас реально заплачу. А прикинь, жена скажет, ты как будто моешь нагнись, блядь. Ой, пиздец, не... <сислый> <с variety> <сес> Все, пиздец, ты сошел сама. Да я просто. Я себе как представил, как это со стороны смотрится. Да, Димас, не такая уж она страшная. Представь со стороны, как я ору. Нагнись, блядь. Да нагнись, сука, пидор, блядь. Ой, ебаный ротно. Ой, пиздец, минус стример. Первый этаж всегда был за. Вот она, блядь. Джейн? Блядь, да ты заебал от меня съебаться, тебе, еще, блядь, по хребтине веслом переебут. Ты реально заебало. Нахуй мы тебя ищем, ты съебываешься, блядь. <с> ты заебала, Джейн! нахуй. Джейн, блядь. Ты, блядь, дура, блядь. Не, какого хуя, блядь, кому, Да нахуй ты мне обосралась, блядь, нахуй ты, блядь, за ней ходишь, блядь. Пошли, блядь, таких, блядь, дохуя, да блядь, человеков, блядь. Две ноги, две, блядь, сиськи, все как у нее, блядь. Будь ты до неё доебался. Пошли, братан, нахуй, блядь, с пацанами, блядь, в кабак, блядь. Нахуй она тебе нужна, блядь? Она тебе бегает, блядь. Я бы кончу тебя! Я сказал, а ты же подальше! Блять, ебать нахуй! Пиздец! Блять! Ключ от номера 102 Он чё-то... Он чё-то пищулю, Нашли где-то? Цинклох Блять, а покороче можно было просто цинклох и всё, блядь, нет? Братан, можно было просто покороче сделать